Привет, друзья партнеры и все, кто смотрит мои видео, с вами Александр Камаев. Совершенно невероятное предложение. Можно, например, за полгода купить в Москве квартиру за 12-13 миллионов рублей, имея в кармане всего 100 тысяч рублей. Если в кармане наберется 50 тысяч рублей то этот срок увеличится на полтора месяца. Можно вообще зарабатывать, начиная с одной тысячи рублей в кармане. Речь идет о платформе ТопБум. бум это современный формат инвестиций в индустрию развлечений. На платформе инвестируют в сделки с обратным исходом спортивного события. При этом каждая сделка автоматически страхуется на 100% суммы хедж-фондом Blackstone Capital, тем самым снижая риски по утере капитала до нуля. Кажется совершенно невозможным Такое безрисковое получение выигрышей Но почитайте Статью в Википедии про то бум Оказывается, то бум начинался с 2011 года в США и Канаде Его хозяином является самый крутой хедж-фонд Соединенных Штатов да и мира Blackstone Capital В 2015 году платформа вышла на азиатский рынок Китая, Японии, Индонезии, Южной Кореи С 2018 года в Европу вошел в том числе с конца 2019 года в Россию и так далее. Место регистрации, Кипр, та квартира находится в Сингапуре. Деятельность лицензирована регистраторами Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Индонезии и ряда азиатских стран. Почитай. Очень интересно. Вернемся на платформу. Мы размещаем ставки на матчи, которые предлагают нам аналитики ТОПБУМ. Эти матчи застрахованы хедж-фондом Blackstone Capital, а вероятность выигрыша 94,5%. Значит, мы именно зарабатываем, а не испытываем свою фортуну. Сообщения они передаются в наши телеграм чаты Так они выглядят. И вот этот матч мы ищем на своей платформе. Вот он. И на него делаем ставку. На дневные матчи доходность около 0,8% и минимальная ставка 1000 рублей. Максимальные ставки не ограничиваются. За неделю только на дневных ставках можно заработать порядка 5,5%. На вечерние матчи доходность выше 1,2%, 1,3%, 1,5% и больше. Но минимальные ставки 5 или 10 тысяч рублей. Вот и смотрите, с какими деньгами вам заходить в топ-бум. На дневных и вечерних матчах можно заработать больше 15-20% за неделю. Выводить можно в любой момент, хоть всю сумму на балансе, хоть часть ее. На дневных и вечерних ставках можно удвоить свой баланс меньше, чем за месяц. И заработав больше 50 тысяч рублей, можно выйти на сберегательный вклад, чтобы за с половиной месяцев вывести себе на карман больше 13 миллионов рублей. Однако, если вы активны, и делясь со своими родными и близкими Друзьями и знакомыми И вообще людьми вокруг Этой прекрасной возможностью Будете строить и развивать свою команду Переходя с одного вип уровня на другой То бум будет щедро Награждать вас за это развитие Всего 10 вип уровней Условия достижения простые и понятны Бонус за VIP выплачивается сразу Как только вы достигли соответствующего уровня Один раз А бонус за вип Продвижение выплачивается ежемесячно, как зарплата. Аналитики ТОПБУМ выдают дополнительные вечерние матчи для VIP-партнеров с повышенной доходностью. Кроме бонусов, выплачиваются агентские вознаграждения. 10% от прибыли партнеров первого уровня, 5% от прибыли партнеров второго уровня и 3% от прибыли партнеров третьего уровня. Приглашать в ТОП БУМ легко и приятно. Судя по чатам, многие за пару недель достигают уровня VIP 3 и уже зарабатывают неплохие деньги. Однако говорить о конкретных доходах в ТОП БУМ трудно, потому что эти доходы каждый день увеличиваются минимум на 2-3%. А если вы активно и строите команду, то ваши доходы растут еще быстрее. И вынуть первый миллион за 3-4 месяца, начав с 5-10 тысяч рублей, представляется вполне посильным. Задачей. Так что, если вам нужны деньги, не грех не только зайти в ТОПБУ, но и приглашать других людей последовать вашему примеру. Регистрация проста, но нужно иметь под рукой e-mail для получения кода продолжения регистрации, который действительно на одну минуту. В описании под видео есть моя реферальная ссылка, ссылка на статью от ТОП БУМ в Википедии и мои контакты. Звоните, поговорим, познакомимся, отвечу на любые вопросы. Помогу с регистрацией, окажу любую поддержку. На этом я закончу. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камаев. Всем пока.